Ох, инвестиции в долгосрочные перспективе. Инвестиции в долгосрок. Мне писали в комментариях. То есть я нашел комментарии, уже, ну как там, они написали, а автор должен им ответить. А я такой, банк запишу ролик. Видите, я достаточно мало на YouTube, и мне, в принципе, уже, в принципе, нужно записывать что-то. Пока мне не пишут комментарии, я, наверное, буду кого-то брать взамен, на то, что он будет читать чужие комментарии, если хочет моих из канала ладно начинаем э -э, ну, смотрите значит инвестиции в данный срок то есть э, недвижимость это самая выгодная и безопасная сделка а вот биткоин криптовалюта доллары это нужно активность проявлять а если мне хотим заботиться об этом то покупаем акцию о капитали тоже можно но она может упасть в рысь. это как-то стабильно да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 Там, например, каждый месяц по 10 роликов, или хотя бы каждый месяц по 2 ролика. Получается, вам нужно за код 24 ролика снять. Думаю, это легко сделать, нас с монтажом. Ведь если вы уже инвестировали, то вы должны с монтажом делать. Потому что никто так просто вот так вот не будет смотреть. Но если я уже снял такую тему, то, в принципе, нужно продолжать тему снимать. Ну и как-то так вот. Но это уже другая тема. Как-то я обошел? В общем, инвестиции в даль... дальний срок. Вы можете инвестировать в акции. Например, акция Тинькоф Банк, она такая стабильно будет еще продвигаться 2-3 года. Даже после этого берем другую акцию. Apple сам популярна будет стабильно еще продолжать как доллар. Вот если того упадет доллар упадет, то скорее всего Apple упадет. Поэтому имейте в это в виду если вы доллар доверяете, то самым Apple доверяйте тоже как-то у нас с Теслом. Тесла тоже очень хорошо. То есть нас уже будет пять лет и больше. Рекомендую. В биткоину это уже, в принципе, разбираем другую тему. Правсы поговорим еще немножко. Ростные криптовалюты. Это, в принципе, круто. Вы сможете через 8 лет, через 18 лет. Ну, это перебор, конечно. В общем, примерно через восемь лет за похотеть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 Поэтому именно 2009 год, если взработали, там, купили криптовалюту или купили недвижимость, то вы реально молодец. Вы реально успели. Я не успел. Ну ладно, понятное дело. Вот. И именно вы бы разбогатели, реально. Вы бы разбогатели в раза больше. Имейте в виду, что уже биткоин не может вырасти. Потому что он такой состоянии у него, возможно, вырасти немножко там цену 23 3 миллиона, <соценно> значит он... это значит, что он вырос, как-то так вот. Давайте уберем другую тему. Я сейчас быстро, быстро говорю, да, поэтому забиваюсь, нужно только медленно и уверенно говорить, тренировать себя, как-то так вот. Давайте тогда поговорим про инвестициям на дальний срок. Ну, например, э, сейчас. Наверное, нужно блокнот брать. Ведь с помощью блокнота мы сможем подумать, подумать, записать. Это самое офигенно Кстати, перед концом этого ролика сразу.